Я все ем пельмени, что-то тяги. Всем привет, друзья, с вами я Би, и сегодня у нас Counter-Strike 2. М да, м да. Погнали не знаю, с ботами. Погнали, я вообще не, не знаю. Офигеть, ребята, как красиво, я в шоке. Офигеть. Они, я, я уже вижу, то что они проработали карту, они изменили вот этот свет Так, стало все намного светлее. Вот тут свет, вот тут, и вот тут, и вот тут тон поменяли. Вот здесь тоже немного поменяли тон. Надеюсь, тоже поменяли, как видно. Более светлее стало. Да. Вот этого не было. Вот этого. Либо было. Не помню, было или нет. Напишите в коммент. Не было еще, наверняка вот этого фонаря, который там был. И вот этого не было. И вот этого. И вот этого не было. Вообще не было. What the fuck was going on? Что? Эм... Um. What? What? Что? Офигеть. Стоп. А, я же мои ноги вижу! Вот! No, no, вот! Стоп! Стоп! Я хочу проверить. Нет, разнос точно! Офигеть. Давай, офигели. Боже, да я, я дебил. А за ботов, А за А, за не могу играть. Давайте на ножку не хочу посадить на нож. Стоять, пёс Не, не стреляй, не стреляй, братан. Стоп. Верни руку. Я показал то, что на моей руке кровь, блядь. Что? Что он меня к этому убил? А ты слишком умные стали. Ну же как можно быстрее. Я хочу его на нож убить. А у меня в хотел убить. А! Что с кровью, мотофак? Деть. бомга с бендифиусом у меня остается оружие что офигеть что еще такое все я, я до бадашку скачал а ты, ты на дамке кстати Знаешь, что я а ты да. видишь так вот, вот. Болик, блин! У меня с одного уд удара убил. А где лаунчер находится? О! Он, он там находится. Здесь, здесь. Что? Лаунчер еще. Не знаю, он там есть. Боже, посмотри на это! Смотри, как... Смотри, как Молик горит. Вот смотри! Смотри! Смотри, вот, посмотри, давай. Нифига! Ты жаль, ты хорошо. не увидел, как Молик горит, это офигеть. А ч, Будда, не субики ничего не мой, победит. Глянь, ноги свои, вижу! Расположение спально. Нет, не видишь. Калаш. Весь тайн да будем помнить. У кого-то маги же добавляем секрет. А, ну открой да, старт ДБД. Стоп, а ты же в этот. Как его там? В Epic Games добавил уже то, что я тебе отписал. Да, да, добавить байт. Блять. У меня консольная команда работает. Так, эм. Three. Консоль разработчика. Вот, Боже! Чел, я тебя хочу на Зевс! Офигеть! Как на Зевс бертся! Нет, все, я, я отвечаю тебе. Это самая лучшая игра. А как э, открыть закрыть консоль? Йо. О! А сучисву. Ты я нафиг сюда? Тхирт. Вот, смотри. Э, Персон. О, о, о, о. Да че? Я почему никого не вижу, блядь. Теперь в прыжке легко убивать? Стоп, это вранье, нет. Бля, это... что у меня предлагало, ребята? Не понял, у меня компьютер поломать? Ч там, ч у тебя там? Не открывается? А, ну euh... куда? не Ну да. Да блин, у меня консоль не открывается. Вот я за... просто лопатчик, я Так. ну клип ну клип работает, кстати! Убей! Блять. А как будет выглядеть прострел? Так Офигеть! Ч, у тебя есть хаешка? Нет. Офигеть, здесь вернули сообщение. Офигеть, ребята, О, диги-диг-диги-диг-диг-ди-ди-ди-ги-ди-ди. Андрей. Нет, они летом могут сам. Я хз. Кигните меня. Змеги спетчер Ну как гранат называется на тебя? 90 -90, да? Ура, меня кинули. Ладно, с вами был я, Гамби, всем пока. Я на